Моя цель, чтобы каждый из жителей имел полный доступ к информации о работе муниципалитета. Я хочу заняться проблемой раздельного сбора мусора. Хочу добиться прозрачности и открытости нашего муниципалитета. Мы не будем молчать по важнейшим вопросам политической повестки. Выбирайте новых независимых депутатов, которые будут защищать ваши интересы. Меня зовут Демьянов Евгений, мне 32 года. Родился и вырос в Санкт-Петербурге. Более 20 лет проживаю в нашем районе. Меня зовут Даниил Кен. Мне 31 год и с 96 года я живу здесь, в этом доме на Дрозенской улице. Меня зовут Мазурик Юрий. Я хочу стать муниципальным депутатом 28 округа. Меня зовут Дмитрий Шукалюков. Я кандидат в муниципальные депутаты по 28 избирательному округу. Меня зовут Мария Ваюцкая. Всю жизнь я живу в Петербурге. Родился в 70 году. В обычной семье папа инженер-теплотехник, мама врач-педиатр. Сейчас я иду на выборы в муниципальный совет Светлановская, чтобы стать главой муниципального образования. Я решил стать муниципальным депутатом по 27 -му округу муниципального образования Светлановской. Я очень не люблю, когда власть, вот так как она сейчас это делает, с таким презрением относится к людям, настолько игнорирует их мнение, врет и ворует. Мне крайне неприятен мусор, валяющийся порой годами в траве газонов, под кустами. Вдоль тротуаров и дороже. Я хочу заняться проблемой раздельного сбора мусора и реализовать его в каждом дворе. Моя цель, чтобы каждый из жителей имел полный доступ к информации о работе муниципалитета. Мы наладим контроль за работой местной администрации и за расходование бюджетных средств. В этом году я помогла разоблачить картельный сговор на закупках питания для детей. И иду в местные депутаты, понимаю, что имея этот статус, человек может сделать больше для своего района. Мы будем проводить открыто наше заседание, будем приглашать жителей и учитывать их мнение при принятии решений. Я иду в муниципальные депутаты, потому что хочу добиться прозрачности и открытости нашего муниципалитета. Мои коллеги одобрили идею пойти работать в депутаты, потому что они, так же как и все мы, устали от беспредела властей. Я решил стать депутатом, потому что у меня есть возможность и желание изменить наш район в лучшую сторону. Мы не будем молчать по важнейшим вопросам политической повестки. Приходите, пожалуйста, на выборы 8 сентября и выбирайте новых независимых депутатов, которые будут защищать ваши интересы. Прошу вашей поддержки на выборах 8 сентября. Соседи, я прошу вас поддержать меня и членов моей команды на этих выборах. Мы оправдаем ваше доверие и будем работать пять лет в ваших интересах. Поддержите нашу команду в умном голосовании и и все наши дворы станут просто прекрасными и чистыми.